Это стоять нахуй пошло. Тихо. Конечно. Почему? Давай сейчас ее вот этим возьмем ну, давай, давай, залезу. Давай, залезу. Давай, короче, зажабры, Диман, ее. Давай. Да я сейчас так весь смокну. Не-не-не. Я сейчас сошла, потяну. Давай сейчас я так вот. Чтобы видеть, что ты запоймал. А он бежит. Трачу, бежит, бежит, да. бежит, сейчас тебе поможет. Давай сейчас ты это. Он тебе поможет, а я это. не Диман, Диман, Диман, Диман Бери за, за это. Берези за эту. Прям, Диман, бери за риску. Ну все, устал уже. Да он сейчас поможет тебе. Эта штука Сука, а? а? идет, идет. Я ее отпущу, нахуй. Красота, блядь, моя, блядь. Вот она, рыба говорит, мечты. Рыба моей мечты. Дожди, ничего не делай, сейчас вот это. Поможешь. Не, не, не надо, сейчас терванет она, блядь, руки порежешь. Руки порежешь себе. Сейчас она свечу сделать, может вылететь. Да? Да. Ух, Ах ты сука, тормовася! Вот она, все, блестной. Я же тебе говорил, что подожди. А я тормовася, блядь. Брод, О! А вот, <с Surfaces> короче, пожалуйста, обязательно надо, я так понимаю, да? вот ouais, такой желательный, конечно. <с <с <свят> <свят> утягиваю, утягиваю. А, я первый раз, я больше помаляю. вот такой нихуя не ловил. Этот... Кульминационный момент. <свят> <свят> ну <свят> что Максим скажешь? Честно, пиздецно. Вот она рыба твоей мечты, да? <свят> Не да, нахуй теперь чего ловить, блять Да все, пошли в магазин уже бухать Где здесь продаётся самогон? Охуеть! Это сколько примерно? Ну, На два есть Да ну, побольше Побольше О, блять, килограммы Первый, ну, третий раз на рыбалке, но на спинках пытаются ну, поймать, я говорю, ну, пушков на головку ездили, вот так, ну. там вообще не ничего. На колебалочку, блядь. Вот я он. ж тебе говорю, ставь колебалочку. Я колебалочку взял, гола 55 рублей! Так оно у себя так бывает. Видишь, я тебе говорю, ставь колебалочку, будет все. Его, блядь, блядь, <правильно> Правильно, <вообще> берутся, <правильно> ну ты распутай и всё, дай подсак ребятам, сейчас у них тоже там а? что-нибудь плевать будет. Сейчас, надо... Ну, Она там намотала... Мне надо хоть как покупать. Ну, Это, блядь, тюбанная, надо вот этот? Ну, а? Она крутило. Я думаю, у нас духу уже, блядь. Нет. <смех> Охуеть! Надо а вот эту ш... вот какой эту штучку надо. А у вас там это все пикает. что там? Где нет? Да там карасиков ловим ну, а... на уклаку прямали. А так вы только на такие, на белые, да? <смех> на сечные никак, да? Ну вот с пикает, блядь, я думаю, блядь, у нас нихуя, <смех> уже блядь с утра стоим. Наплода на пятихатку с политащика. Да еще пятихатку ему поймал. Еще кто не хувая, Да ты ч, я, блядь, сам таких не видел. А это что у него? Это, это, это, это, это сделан жабры. Не, это не жабры, это не под, под... Мод... Челюсть такая. Челюсть Челю... кладей палец вот. Да, да, да. да сейчас достанем, пусть он палец вот Не Нихуя, но прикинь, хуярил. А, нет, оторвался, да, получается? Нет, уверовал, он оторвался. Поэтому... Пиздец, Перетекся. Не, пиздец, блядь, что-то хочешь, блядь. Ну, всё, пиздец, даба. А может это по башке чем нибудь дать, а? Не надо. Камень-то дурить. Не надо. Зачем она дубеет у тебя? Да и хуй с ней, блядь. Не надо, зачем. Сейчас вот ее этот, кукан, кукан принесет. Звони Вове, кука не спустит, не всё с нас Чё, может, вот эту штучку? Сейчас себе достану А, вот у нас всё, на Так я вс вот за губы поймал-то, блядь. А, а, вот вот. блядь. блядь Да, я тебе, блядь Это что раз-то бы поймал Да, блядь, размер-то нихуя Целкую, блядь них... Я... И чё что-то тяжело выходит прям. А эти с этой стороны я... попробуй ну. А ты ее прямо с этой.. Сблесной храни. же. ну тушу е нахуй, блядь. Не, ну я так считаю. Ну всё У меня, блядь, плавает. блядь, спиннинг окупил, блядь, семь косарей, блядь. Ну у меня 7 косарий же с хуйня-то обошлось, блядь. Кроме кушков пока ничего, ничего не поймал. А сколько подсак стоит вообще? Я такой рыбак, бля, у меня он племянник, фанат это я делал. Бля. Я так, Нет, чи я, так чисто я. водки попал. А попьем. так бы все было. Он вот такой ебали. же рыбак, как вы, говорит. Ну, я <snakes> так чисто водки попить. Такой же, как мы, то есть продать. Может купить, блядь. Я сейчас, блядь, стакан бы навернул, нахуй, на работу поеду, все. Пошли у меня фляжка, есть 250 грамм. У нас пиво есть. Пиво и у нас. Не, у меня, я реально, у меня есть пучки, у меня чашка есть Не, я бы, я, я, вот, я бы, грамм 50 бы вот, вот, блядь, интересно, сколько, сука, вешает она? Не, весы есть Пошли, пошли А как ее брать? Как бы за... А, блядь, ну да, сука, ты Держи на память Так, ты на память? Нихуя! ее Я ее... А, смотри, вот он где порвался Вот он В этом хуйне порвался, смотри Пошли, весы есть реально у нас Клади ее подсак сейчас. А мы сейчас. Да, А поджабру бери и пошли. Все, все, все, все, все правильно. Нихуя да. кусается, подвал, ебать, острая! ёп твою ебать! Хуя она режет прям! А как это поднимает, я хочу Да вот вот сюда вот вот так вот. Вот куда. Ну-ка, Макс, чоп. О-о-о! Ну блять, чувака матва точно, блять. А ты думал? Ладно, хуйню, да, за ну 55 рублей головар, блять! Это реклама голомар там, что? это мы и вырежем, блядь. Если ч, подходи, блядь, со сюда, на весы и пойдем блядь. Теперь я пойду рыбу свою мечты ловить. Я сейчас тоже? Не, давай, пойдем, Скоем! Блядь, ну нихуя, сука, красавица, блядь! Сейчас, сейчас, сейчас! Я возьму всю! Да ты так смотай, да положи вот на дерево! А, Хуя, смотри! Ну, хуя я схуяриваю вс, блядь! Ладно! Попей, что-нибудь охуееет, блядь! У меня прикид, всё в кровище! У её всё режет, надо! Поэтому, говорят, палец в рот, не клади, блядь! И я даже не чувствую, что она Вот она. Я хочу стопнуть сюда. Нет. Блять, блять, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не брать, так. Зубой. А чё она, блядь, мертва должна быть? А как, её брать, правильно? Так я там и брал е. Смотри, он видос всю хуярил. Вот. Так. Ну как думать, сколько? Более килограмма 2-3, наверное, точно. А Понял, видишь. Давай все, выключаю. Куда пошла, блядь? Мать твоя, блядь. Я на работу затоп. Завтра...